Так, ребят, извиняюсь, я там отключился Короче, кроме Чермета я на том мосту больше ничего не нашел Там убивать, что убивать Обязательно туда вернемся Короче, разведка проведена Чермета там полным-полным-полно А по дороге я как бы давно-давно проезжал вот это место Оно было, короче, полностью залитой водой Сейчас здесь что-то воды очень мало Ну и нормально, покидаем Сейчас спустимся чуть-чуть пониже. Давайте отсюда забросик сделаем вместе. Такое место в лесу около дороги. Обычно, если бы я был бандитом я бы сюда сейф выкинул. Посмотрим, чем богатая эта река. Что тут есть? Что-то уже... Что уже есть, по-моему, если не ошибаюсь. При первом даже забросики у нас. Сейчас посмотрим А, нет Магнит пока пустой. Тут дорога такая, сейчас опасно, блин, стоять Сейчас я, короче, пониже сюда спущусь И здесь покидаю Опа В принципе, место такое Нормальное Я бы сказал И вода ушла Я здесь год два назад ездил Мужики щуку, короче, ловили Посмотрим Давайте еще, может, забросить, сделаем вместе. Сегодня поездочка, конечно, такая у нас длительная. Сколько я под тремя мостами кидал, под одним даже заснимать снимать не стал. Ничего не нашел. Очень обидно было. Так, ну здесь что-то цепляется конкретно там вот. Так. Но все же, зато провели разведку. Обязательно вернемся сюда. И будем там выбивать. Там в чем тяжесть? Там очень далеко тащить до машины чермет. Так а у нас? У нас пока пусто. Ну ничем. Если пусто, скоро будет густо. Хотите забросик? С вами еще сделаем. Здесь такие столбы, короче, стоят еще вот. Ладно, не зацепиться за этот. Электропередач. Вот здесь какой-то столб обрубленный. А то у меня сейчас как штоком шандарахнет. Пиши пропало. Больше не будет видео. Тут что-то ссыло вот цепляется. Прям я чувствую магнит чуть-чуть. Ну, сейчас будем тралить и выдирать. Все, давайте чуть найду, подключу. Так, заброс, наверное, четвертый, пятый. Попался вот такая вот штука. Непонятно от чего. Давайте возможно, Я думал, вначале патрон, короче, какой-то. А тут нет. И не арматурина Что-то непонятно. Ладно, короче, сюда пока сложим. Давайте с вами забросик сделаем. Кстати, завтра я планирую в Зарай сгонять. Там уже покидать тоже, там много водоем. Ну прям с утра. Потому сегодня мы по делам еще ездили, врезай. прям с утра конкретно что-нибудь поубивать там. Так, вот, пузырики идут. Ну, что это за пузырики, интересно. Пузырики пузырьками. Да, тут, конечно, все так вода ушла конкретно. Непонятно, куда она ушла. Так, а у нас, что с там сейчас глянем. А у нас пусто. ничего что, продолжаем все. Че, ребят, короче, кидаю здесь минут 30, наверное. Время у нас сейчас пол-седьмого. Как вы думаете? Короче, если вы поставите мне лайк, я доеду до того места, где я достал меч. Там еще тоже выбивать и выбивать, чтобы видео было цельным. Как вы думаете, сгонять, нет? Я вам скажу, я поеду, русские не сдаются. Только от вас обязательно жду большого лайка. Здесь, короче, кроме вот этой штучки, больше вообще ничего нету. Не знаю, какое-то, может, выбитое место, ну, странно. Хотя бы чермет, я думаю, должен был быть Говорю, сегодня у нас тур был по Рязани И закончится туром по Егоревску Короче, сейчас я быстренько распакуюсь Ой, точнее, соберусь У меня уже язык устал говорить Сегодня столько пешком прошли, столько накидал Ну, все же, что не сделаешь ради вас, дорогие подписчики Сейчас поедем туда и будем выбивать там, пока не потемнеет Все, увидимся там <свист> ребят ну ч приехал на это шикарнейшее место напоминаю вам что здесь я достал меч место еще далеко не выбито что давайте приступим мне машина полностью черметом забита ну, давай мпшечка выручай меня находочками сделай красивое видео Вау! поехали так ну что давайте с вами покидаем Слушай, я ненадолго сегодня. Сейчас уже темнеет. Надеюсь, что-нибудь да поймаем. Народ ездит. Вот, тут вот я что-то цепляю. Сразу прям поднял. Здоров... Опа! Что-то здоровое там лежит, ребят. Может, вместе поднимем? Так. И что у нас в забросе? Опять вот такая вот штукенция. Давайте вот сюда все будут складывать, короче, все находочки. Так. Ну чё давайте еще разочек. Ух. Я запуталась немножко под ногами. Ну ничего страшного. Бывает. Подустала уже сегодня, но... Ничего. Так. Что-то здоровое, цепанул такое прям Еле-еле приподнял Может быть сейф какой-то Ну вот, о чем я говорил Место совершенно не выбитое Так, может это какой нибудь Сундука Как вы думаете Давайте забросить еще совместно сделаем а Потому что здесь я вам говорю Место просто золотое Я здесь Можете посмотреть мое видео С мечом Достал меч Куча замков прям с ключами. А замки вообще такие, короче, которые практически никогда и не попадаются. И вечно я меня попадают сюда под вечер. То есть уже... Ничего, я думаю, видосик запилю, я на целый день сюда приеду. Обязательно здесь покидаю и что-нибудь найду классное, потому что там еще мост. Пока его... Мое видео кто-то из местных не посмотрел. Они вернутся и все выбьют Так ну, Что-то здорово, ребят Сейчас мы шатаем. Вот я опять цепанул Прям пипец Огромный-огромный Так, сыла. Надо вырвать это сыло. Все в прямом эфире По-моему там Если я не ошибаюсь Конечно Попасть не могу Ладно, давай, сейчас попаду, подключусь, ребят. Так, ребят, я, короче, зацепил это. Короче, какая-то огромная-огромная труба. Хорошенько взял ее, Сейчас вытащим. Опа. Вот это нахуй. Тяжело какая. Вот что творит МП, парень. Просто, смотрите. Вот это да. Короче, я сейчас забирать не буду. Ух ты. И ну, конечно, решает. Я ее сюда кину. Не, не, не сюда, сейчас ее спрячем. В следующий раз я заберу в чермет. В чермет ее. Так. Сюда. И тут, короче, там еще что-то цепляется. По-моему, какой-то как чемодан, что ли. Я достать не могу. Он дико тяжелый. Место, я говорю, просто золотое. Сколько я тогда тут выбивал? Сколько здесь вот. Я цепляю это, и сейчас опять сошла зараза. Ну ничего, давайте с вами еще разочек кинем. Что-то там есть. Что-то очень большое. Оп. Чем мы ссылку раскачиваем? Так, не раскачивается. Не раскачивается. Давайте еще разочек. Может там сейф, как вы думаете? Может быть и сейф. Кто его знает. И в этой реке такие находки были. Нет. Увы, не сейф. Ну ладно, давайте сейчас покидаем здесь. Что-нибудь найду, покажу вам. Эх, пацаны, я, короче, дергал, дергал. И выдернул сила. Что-то непонятное. Огромный пипец. Давайте вместе с вами посмотрим. Что это такое? Охренеть, тут находки тут просто трэшинг это короче что это такое-то вот это да ой на килограмм 15 весь какая-то чуть такой то как пушка маленькая или труба какая-то вот это да вот это да так пацаны вы не поверите, просто сегодня день, день. Я сюда возвращался, возвратился же уже. Короче, нашел такой кованный гвоздь. Походу тоже царский. С клеймом, пстудей, смотрите. С клеймом охренеть. Вот это, наверное, дорого стоит. Так, ну что, ребят, буду я закругляться. Короче, давайте сделаем три последних совместных заброса. Потому что я уже подустал Уже надо домой ехать А так я выберу обязательно день Сейчас пропуска отменили И приеду эту реку полностью выбивать Находки здесь Еще есть По-любому Я его вот даже сейчас это цепляю Но к сожалению не могу вытянуть Надо с другого берега Подходить и цеплять Но к сожалению никак Так, Второй забросик я думаю, вот там вот еще просто подойти, покидать там сейчас народ стоит, рыбаки. Ну ладно, ничего, просто с утра выберем моментик. Денек и подъедем. И покидаем. Оп. Ну, вот что-то опять цепляю, там в лу полным-полно всего. Я думаю, прям. Что-то, блин, как бы это не си. Ну, без меня, я думаю, никто здесь не достанет его. Потому что я его приподнял чуть-чуть, он у меня сошел. Если что, я болотники одену и приду туда. Так, это был у нас последний заброс. Парни, напоминаю вам, потому что у нас группа в WhatsApp есть. Скидывайте свой номер телефона. У нас там много поисковиков. Все делятся своими находками. Очень интересно. Так что, если лично хотите познакомиться, сгонять на рыбалочку после карантина, то вперед. Посоветовал насчет магнита. Что хотите. Так, ну. Что у нас с магнитом? Магнит у нас пустой. Ну все, парень, давайте на этом я закончу. А еще что обязательно вернусь. До новых встреч.